Всем привет! Я решил отклониться от нарезок по торговым хайлайтом и решил заснять просто бомж бом сборку на АК-74М. Вы меня спросите, почему именно АК-74М? Все потому, что у нее есть отличные показатели стоковые, эргономика плюс минус нормальная тикальная дача, нормальная, и самое главное скорострельность. У нее есть скрытая скорострельность. У всех колошей 650 по праву. Но именно у нее 160 там 670 взрывов в минуту. Вот. Самое главное в бомж сборке, это дульник. Если у вас есть третий мех механик, то это просто... Ну, ван это CRVV. Любой коллаж 545-99. Берёте его. Если нету, то берете ДТК-1. Потом. Берёте... Любое цевьё РС-47 или 10 м Б-19, АК-100. Любое. Я лично беру АК-100. Любую рк минус 2% отдачи, я лично беру РК-5. Что ж, эталон. Самое важное, что должно быть в сборке, помнишь, сборки на калаше, это галоша. Всегда. Запомните. Потом, если у вас нет денег на прицел, то тут есть ласточник с хвост, берёте... Просто можете весь стоку и найти в рейде. Если у вас все-таки есть деньги, то можете Бесн, так как он дает минус 1% на даче. И ПК-06. Вот. Замечательно. Она готова. Вы мне скажете то, что. Почему такая большая дача? Но а дача небольшая. Сейчас я вставлю ан нарезку и покажу вам то, что с нее реально можно убивать. И реально оружие хорошее. Давайте посмотрим, сколько она стоит. Все вместе стоит 47 тысяч рублей. Ну, потому что РК Зенит там стоит дорого, там стоит плюс-минус 4 тысячи. И сам калаш 30. Получается, 62 тысячи... Ну, 65 тысяч рублей стоит вся сборка. Вся. И это довольно-таки хорошо. Так что, погнали, я вам покажу. Ну, да, я просто... Естественно. Блять, да я нихуя не понимаю, блять. «Не надо, дядя! Бля Пацаны! Папа! -а -а -а -а! Слай! Домой. Повезло, повезло Ответ отрицательный! Ебать ты, кожевеник! В общем, аппарат просто отличный, отличное оружие. Просто, мама мия, итальяно.